Мы знаем, что гармония — это непростая вещь, и по факту, чтобы жить в гармонии с собой, с окружающим миром, нужно задаться в нескольких вопросах. Первый вопрос — это как мне относиться к себе. Второй вопрос — как мне относиться к этому миру. Третий вопрос, зачем я здесь живу? Если я не буду знать этого, то гармонии не будет. И когда вот эти вот вопросы решатся, тогда отношение к остальным будет уже как-то попроще. Попроще. Я отвечу вам на этот вопрос и сразу. Но.. Вряд ли вы сможете это глубоко сразу понять. Даже я не понимаю глубокого ответа на эти вопросы. Но в процессе беседы мы с вами глубже разберемся. Это те вопросы, на которые надо отвечать всю свою жизнь. И каждый день человек должен настраиваться на ответы на эти вопросы, чтобы день, день прошел удачно. Потому что сам день будет выводить из этого состояния. И потом заново опять надо Итак, смотрите, ответы очень простые. Я вечный, вечное существо, которое живет не в Украине. Вечное существо, которое в этой жизни живет в Украине, и следующей будет жить еще где-то. Жизнь это коротка и настраиваться на то, чтобы всего себя отдать тому, что сейчас происходит со мной здесь, в этой жизни, это неправильный подход к жизни. Неправильный. Итак, я душа, я вечное существо, но душа, которая не знает об этом, я могу вам это легко доказать. Кто из вас реально каждый день постоянно понимает, что эта жизнь является... Э, Но ну, эту жизнь, каждую секунду этой жизни надо жить для того, что будет следующий, что будет дальше со мной. Если, допустим, вы не верите, что есть следующая жизнь, то тогда все равно уже будет дальше что-то. Да? Ведь не, не бывает такого, что мы просто оставили этот мир, И нас не было. Вы понимаете, что вы будете дальше существовать? То есть вас считает, что вы не будет дальше существовать? Думаете, есть такие? Нет, такие. Все понимают, что будет, да? Но мы что-то делаем Это завтрашнего дня. Мы делаем для чего-то для жизни здесь на этой земле. Это означает невежество. Потому что жизнь не такая. Но если полагается только на то, что здесь происходит, что будет дальше с нами. Вы скажете, ведь иначе это вообще, то есть это, это вообще, это не в ту боту вообще вы поехали. Но мы сейчас говорим жить в гармонии с собой означает, что у меня сердце поет от того, как я живу. Вот здесь, вот у нас внутри есть сила, которая каждый день мне говорит, я живу правильно или я живу неправильно. Вот здесь она находится. И когда человек, допустим, живет правильно, душа поет. Почему она поет? Потому что день прошел не зря. Понимаете? Но день может пройти не зря, если ты понимаешь, зачем ты живешь в этот день. Это целый момент. Вы сейчас многие эстетически на меня смотрят, что-то разогнался мне туда. Вы увидите, что эта лекция будет очень практической. Она будет вот прямо для вас специально. Ну, скорее всего, для меня. Вот. Но ну, я надеюсь, что для вас тоже. Потому что, согласно моим представлениям, если человек не читает для себя, то значит никто не, ничего не услышит. Я должен говорить для себя эту лекцию. Рассказывать вам о том, что мне надо изменить свою жизнь, что я должен сделать. Итак, смотрите, все очень просто. Если я не знаю, что каждый день это экзамен будущей жизни. Веды говорят, а я изучаю веду и согласно им даю вот это вот знание все. И говорят, что утро каждого дня является экзаменом следующего рождения. Вот где человек родится и как, зависит от утра каждого дня. Вот как утро все вместе складываются, всей нашей жизни, там мы рождаемся. День следующего дня, день каждого дня является экзаменом молодости человека. Его молодость и зрелость. А вечер каждого дня является его старостью. А как он засыпает, это является экзаменом его ухода из этого мира. Видите, как поменялось все, да? То есть я вам сейчас вот эту фразу все сказал, и сразу понятно, что в этом мире все очень закономерно и глубоко. Я могу это вам доказывать бесконечно, на ваших примерах вашей жизни, если хотите. Я могу это доказывать. Люди, которые встают поздно с постели. Они уже в этой жизни имеют болезненное рождение. Вот если взять, провести статистику, изучить. Человек, который любит поспать с утра. Все эти люди, которые любят поспать с утра, все они родились в неблагоприятной ситуации. И детство рождение, вот это в раннее детство, прошло трудное ситуацию, трудное. Это можно легко если человек взять, расспросить, и вы увидите. Люди, которые не могут вечером на память садиться, можно уже предполагать, что будет к старости. Если человек постоянно в раздраженном состоянии ложится спать, то он может в старости выйти из психического равновесия и войти в старческий маразм. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что видите, кто я. Как можно жить в равновесии? Если я живу не для сейчас, а живу для будущего, я живу уже для того, чтобы что было потом, тогда я уже понимаю, как мне жить. То есть я не планирую только на сегодняшний день, я, я живу серьезно. Да? То есть кто я? Кто я? Я душа, которая живет не на Украине. Она живет в этом мире вечной если бы вы знали только, где вы жили в простой жизни, вам бы было очень интересно сопоставить все это. Я не буду вам свой опыт рассказывать, понимание человеческой психики, потому что ну, как бы я работаю вот с тонким телом, с психическим телом, я его лечу, то есть это, ну, все методики лечения связаны с этим. Если я вам сейчас буду подробно рассказывать, вот, то это приведет нашу лекцию к абсурду. То есть вот многие из вас подумают, что я просто психически больной человек. Но так как я ориентируюсь в ситуации, я не буду вам сейчас давать как бы, вот эти выклады там. Вот. но Есть такая песня. Но и о том, что было, помни, не забывай. Но проблема заключается в том, что у нас ограничена память. Я вам очень легко сейчас докажу. Мы не знаем, кем мы были в детстве сейчас. Мы просто примерно догадываемся. Мы уже не помним. Большинство из нас не помнит события детства. Мы просто, ну, У нас есть впечатление о своем детстве, но события мы не помним. Мы не помним себя, какой я был конкретно человек в это время. Мы даже не помним себя толком 10 лет назад. Потому что когда люди нам рассказывают опыт отношений с нами 10 лет назад, мы очень сильно удивляемся. Неужели это правда? Так, я душа, которая живет вечно. И если я это понимаю, тогда сердце будет больше радоваться от того, что я живу правильно. Больше радоваться будет. Потому что мы часто очень зацикливаемся на ситуации, в которой мы находимся, не понимая, что жизнь предназначена для будущего. В результате сердце недовольно нами. Есть еще другая причина, почему сердце недовольно, потому что ответ, ответ на второй вопрос. Зачем я живу? Это отвечает на этот вопрос. Жизнь человека это не Движение к наслаждению. Вот ну, смотрите, мы все мечтаем, о чем? Завтра будет лучше, чем вчера. Ну, то есть, мы как бы, ну, у нас есть это внутри. То есть, мы, мы ждем счастья, то есть, мы ждем счастья, ожидаем его. Наш бедность будет. Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка где ты, Все еще впереди, все еще впереди. <с> <с> мы верим в этот, и <с> хочется, что, что, что все будет нормально впереди дальше в будущем. Вот. Это означает, что мы верим, допустим, как человек мечтает о своей будущей семье, допустим. Он видит, что ему нужен такой близкий человек, чтобы с ним было все время хорошо. И в соответствии с этим критериями убирается и близкого человека. У нас такая идея. Веды говорят, что это означает невежество. Потому что они говорят, что эта жизнь предназначена не для счастья. Она предназначена для экзамена, после которого приходит счастье. Человек должен сдавать экзамены в этой жизни. Поэтому основа, главная суть жизни человека — это изучать, как жить правильно и пытаться так жить. Не работать столько, сколько нужно, чтобы квартиру купить а изучать, как жить правильно, чтобы быть счастливым. Потому что первую парадигму, которую я сейчас разобью одним, одной фразой, у вас появится сильное сомнение в том, что происходит сейчас с вами. И это нужно, не волнуйтесь. Этим. Потому что это совсем не всегда происходит. Так устроен этот мир. Он специально создает нам ситуацию, чтобы мы потом поняли, что надо изучать, как жить все-таки, а не двигаться по ситуации. Смотрите, внимательно слушайте меня. Вот эта идея, что надо работать для того, чтобы жить комфортнее и работать больше, чтобы жить более комфортно, есть одна из самых больших засад в этом мире. Она разрушает полностью жизнь человека. Это засада Полностью разрушает. Камни на камень не оставляет. Как это разрушение происходит? Очень просто, смотрите. Когда мы больше работаем, мы меньше удивляем время отношений. Мы перенапрягаемся и больше болеем. У нас меньше отдыха, у нас меньше возможностей работать над собой, развиваться и менять свое восприятие мира и свое положение в обществе. Оно меняется с помощью работы над собой. В результате человек попадает в кабалу своего желания иметь комфорт в этом мире. С другой стороны, слушайте меня внимательно. Когда человек больше посвящает времени и силы работе над собой, он достигает хороших отношений внутри себя с близкими, с детьми, с друзьями, с женой. Потому что в отношениях надо вкладывать силы. Большинство людей считают, что отношения должны просто само собой быть. Поэтому как смотрим на близкого человека? Не повезло. Не повезло. Нет. Чему еще мы так думаем? А потому что мы не знаем, что в этот мир для экзамена создан. Здесь всем не повезло. Для каждого человека здесь создается такая ситуация, чтобы ему не повезло. Вы скажете, ну это не факт. Вот Алексей Петрович хорошо живет. То делать вид, что он хорошо живет. Вы же не знаете, как он живет в Константине. Ну, это факт, что мы все хорошо живем, да? Войны нет, мы все этой точки зрения нормально живем. Но если посмотреть глубоко в сердце, то можно жить совсем иначе. Надо просто разобраться, как. Гармония с собой означает ответить на эти вопросы. Второй вопрос очень простой. Я живу не для счастья. Очень легко это понять, смотрите. Если бы я жил для счастья, я бы рождался вот так вот. Раз-раз, родился. И потом не болел бы да, из любви счастья. Смотрите, веды говорят, самые страшные нити человек испытывает не во время смерти, а во время, когда он находится в утробе матери. Это описано в единических писаниях. Древние мудрецы медитировали на состояние ребенка и описывали полностью, что с ним происходит на седьмом месяце. Он осознает себя и чувствует себя, как птица в клетке. Он не может ничего не увидеть, не понять. И в это время он вспоминает доста своих прошлых жизней. И он видит, что в каждой из них практически он не сдал экзамены своей судьбы. Он очень сильно кается и хочет жить правильно. Но когда он начинается рождение, он все это забывает, потому что боль, которую он испытывает в это время рождения, отшибает полностью память. Когда человек рождается, он не может ни дышать, ни думать. Страшные муки происходят. Потом он попадает в этот мир, который бьет его своей силой сразу, отпечаток психически на нем накладывается. Этот отпечаток остается на всю жизнь, как судьба. Поэтому делает гороскоп человек на момент рождения. Почему? Потому что на момент рождения, он настолько сильный отпечаток делает, что психика человека застывает на всю жизнь в этом состоянии, в этой эмоции рождения. И она диктует дальнейшую жизнь. И все. Видите, мы этого все не знаем. Мы думаем, дядь для счастья рожден. Ну смотрите, люди в страшных муках умирают, я врач. А мне приезжают только чуть -чуть тяжело больные лечиться. Вот Игорь будет сейчас консультировать всех желающих. Он вам расскажет, что мы можем сделать, что нет. Тоже врач приехал специально помогать мне. чтобы проконсультировать, кому надо было реакция. Бесплатно прослушаться. Кламная пауза. И с этой точки зрения сложно понять, зачем столько страданий, если для счастья рожден? Зачем такие муки? Я не, не для счастья рожден этот а земной. Я рожден для экзаменов, которые дают счастье. Если я настраиваюсь на счастье, я попадаю в капкан. Смотрите, пример. Девушка, которая постоянно мечтает, что она найдет себе хорошего парня мечте живет. Смотрите, чем больше она мечтает, тем больше она создает образ, который недостижим. Она видит реальных парней вокруг себя, и они не подходят под этот образ. В результате она сомневается, стоит ей замуж выходить или нет, а время идет, и она стареет. Это означает возможности, и шансы выйти замуж. Вы не обиделись на меня. Все нормально? Простите меня, если там опять что-то может попробовать. Для меня все красивые здесь, в вот, этом зале. Потому что я считаю, что человек душой свой красивый, он на меня смотрит такими глазами, что я не могу ответить взаимностью, мне не хватит столько силы, сколько у вас любви, вместе во всех. Итак, вот эта мечта о муже – это страшная штука, потому что когда женщина входит в состояние мечты, она проникается в вот этой идеей, что ей надо замуж быстрее, и она не может оценить человека, который по факту, ну, то есть у нее это желание замуж становится настолько сильным, что она уже забывает о своему мечту, ей просто быстрее замуж хочется, чтобы она воплотилась. Но самое интересное заключается в том, что она уже выходит замуж просто за того, в конце концов, кто хоть на нее обратить внимание, она уже не выбирает. И причина почему так происходит, потому что она, ее разум съеден этой, съеден этой мечтой, она сильно привязалась к идее. Смотрите, часто девушки не могут выйти замуж, потому что они быстро реагируют на молодого человека. Ну то есть они не ставят вот эту защиту от отношений с ним, не пытаются разобраться. Эта защита нужна для двух причин. Первая причина – проверить, насколько серьезен человек. И вторая причина – проверить, что за человек. Но почему девушка часто быстро вступает в отношения и тем самым быстро остужает мужчину, молодого человека? Остужает его. потому что если цель легко достижима, это неинтересно. Ну, уже не интересуется, особенно если они уже прижали в постели вместе, ему уже неинтересно становится. Она сильно привязывается к нему, а он, он остывает, от отношений уже, не так интересно. Если с позиции экзамена подходить, то если я ну, встречаюсь с этим человеком, это значит, что через него я буду сдавать экзамен. Смотрите, раньше люди были более образованы в этих вопросах. И женщины шли на свой крест. Да? То есть, поэтому, когда венчане было, многие плакали. И они как бы шли на крест на свой. Но знаешь, что будет трудно. Мы как идем венчатся? Я как-то был на одном, на одном браке, в росписи. И как бы его превратились в так молодые люди, когда их вот эта женщина, которая расписывала, спросила, считаете ли вы, что вы хотите вот, выйти замуж за этого человека? Ну, сначала взять же за жену эту девушку. И мужчина такой посмотрел на нее, ну, конечно же, так, знаете, ну, просто играл, играл в это. Она тоже подыграла, ну, да, считай. Ну, в конце концов, создалась хорошая семья. Но я о чем сейчас говорю? Я говорю о том, что мы несерьезно относимся к этим вещам. Мы не понимаем, что дальше пойдут экзамены. Не балдешь, как мы ждали, экзамены пойдут. Если человек не готов к экзамену, представляете, ему, ему, сказали, э, ему сказали, что будет, будет просто тусовка близких людей, он приходит в это место, а там сидят преподаватели и говорят, вообще это экзамен сейчас. Надо сдавать экзамен, и он сразу такой культурный шок происходит. Причина почему? Потому что а, человек настраивался на другое. И смотрите, все предшествует этому. Сначала медовый месяц, все так хорошо. То есть мы уже обалдеем нам вместе хорошо. А потом раза понеслась веселая жизнь. Неожиданно. И так эта жизнь предназначена для сдачи экзаменов. То есть сразу то, что теория так жить невозможно, если вот так думаете вообще. То есть мы нас на негатив настраиваем. В одном монастыре монахи жаловались на то, что очень сухая пища, мало масла в пище. Да. я был свидетелем этих событий, рассказывал правду, что это. И настоятель, он ничего не говорил, но когда была проповедь, он сел перед ними и говорит, все-таки в чем ваш вопрос, чего вы хотите здесь, в этом храме? они говорят, мы хотим, чтобы масло было больше, в пище, было больше. И он сказал им, что на самом деле вы знаете, что вот эта жизнь в храме предназначена ведь для того, чтобы совершать асслезы для Бога, а не для того, чтобы здесь болеть. И они говорят, ну у нас изжога, как бы мы не можем уже питаться без масла. И он посмотрел на них. Сказал удивительную фразу «Будет вам масло большими горящими котлами». Встал и пошел. Знаете, интересно, эта фраза вызвала эффект. Все монахи сразу же стали энтузиастичны. У них прошла и долга большинства. И они очень радовались пищи, которых они получали в результате. Поэтому не факт, что правда – это та штука, которая портит жизнь. Но если, если слово сказано правильно, то сначала, веды говорят, всегда возникает горький вкус сердца, а потом сладкий. Потому что сладкий – это отражение того, что здорово, что я это узнал. Это мне поможет в жизни. Понимаете? Потому что в обмане-то жить ведь не хочется. Хочется жить честно по отношению к себе. И вот этот настрой на то, что будут экзамены, не означает, что жизнь плохая штука. Не означает совсем. Потому что, когда человек так настраивается, это особое состояние, в котором человек испытывает счастье. Но счастье другой, другого рода. Понимаете, есть два вида счастья на земле. Одно счастье, оно какое? Оно вот такое вот счастье, в котором мы наслаждаемся. Да? Это счастье одно. Другое счастье описано в удивительном стихе. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? Держи лентяйку в черном теле. Ну, то есть, как бы... И этот стих не негативный, он позитивный. Видите, это тоже позитивный ключ, но он имеет другую природу. Понимаете? какую природу. Я раз был в святом месте в Индии, я увидел одного святого человека, он шел а, отреченный, он был отреченный, но он шел с бревном с большим на плече. И это бревно, как я узнал, он носит всю жизнь. Он никуда то его нес, он всегда, когда шел, он клал себе бревно на плече. И сразу возникает вопрос, может ему лучше в психушке поселиться, а не в святом месте? И у меня вопрос, это тоже возник, потому что я врач по образованию. И я посмотрел ему в глаза, и я увидел в глазах неприкрытую, бесконечную радость. Когда человек возлагает на себя съезу добровольно, жизнь его становится прекрасной и чистой. Ему хорошо. Потому что он уже выполнил свой долг перед этой судьбой. Потому что долг заключается в том, чтобы этот, сделать этот шаг в своей психике. Я живу для экзамена, а не для того, чтобы балдеть. Итак, первый вопрос. Я душа, живу вечно. Живу я до экзамена в этом мире? То есть этот мир создан для моих экзаменов. так он создан для счастья, для моих экзаменов. Счастье будет потом. Третий вопрос. А что я здесь делаю? Ответ очень простой. Если я делал то, что надо, я бы испытывал счастье прямо сейчас. Значит, я делаю что-то не то. Видите, как бы мои ответы вас не удовлетворили. Большинство из вас не удовлетворили моими ответами. Потому что они просто больше интригуют, чем дают да, ответ. И почему я так сделал? Потому что согласно ведам есть определенный правильный стиль чтения лекций. Сначала надо слушателя или заинтриговать. Ну, то есть сделать так, чтобы он ну, как бы, ну, подумал. И что теперь делать? Как жить? это дает возможность лучше слушать. Я тоже сам себя заинтриговал. Сейчас мы будем с вами вместе изучать, как жить. Много сразу вопросов возникает, И я, прежде чем отвечать на них, а, Расскажу медическую концепцию устройства внутреннего мира человека. Внутреннего мира человека. Это объясняет, что я не тело. Не тело. Лучше считать, что я психическое тело. То есть я это то, что проникает в сердце другого человека. Сразу возникает вопрос, а проникает ли вот у меня тогда ответ на, вас, на этот вопрос таким образом. Вот я вам дам. Очень просто. Скажите, вы меня видите или чувствуете? А? И то и то, и другое. Хорошо, хорошо, и то и другое. А поднимите руку, кто из вас слушал мои лекции до того, как пришел сюда? Смотрите в зал. Это 50% людей. Смотрите, ответ очень простой. Если бы было и то, и другое, тогда слушание лекции не дало бы никакого результата. Без видения меня. То есть вы меня видите и чувствуете, да, одновременно. Это означает никакого результата, когда вы просто чувствуете. Понимаете? То есть просто чувствуете слушание лекции, не видя меня. Это означает просто чувствуете. Теперь у меня вопрос, а вы соприкасались со мной, когда вы слушали мои лекции? Кто соприкасался под Митю? Вот те, кто соприкасался, те и слышали. Те и слышали. Потому что когда человек думает о ком-то или слушает кого-то, в этот момент немедленно он устанавливает с этой личностью отношения, какое бы расстояние между ними ни было. Это ведическая концепция строения ума, тонкого, тонкого, тонкого психического тела человека. Психическое тело человека, оно связывает объект, с которого мы вспоминаем, с этим объектом нас связывает немедленно. Немедленно. И связь эта происходит глубоко в сердце, если ты глубоко в сердце воспринимаешь объект, связь возникает глубоко в сердце. Если не глубоко возникаешь, не глубоко в сердце воспринимаешь. Понимаете, то есть видение человека стоит на втором месте, а чувствование человека настоит на первом месте. Вот тогда мы сейчас закрываем глазки с вами и вспоминаем своего близкого человека. Как я его чувствую. Видите, кто-то из вас чувствует боль в отношении с ним, кто-то вообще не может вспомнить, как вы вспомните? И знает, что Вася зовут, а как вспомнить, не знаю. Некоторые чувствуют светлая личность, такая светлая, чистая, очень. рядом с нее живет. Кто так чувствует? Это означает, что вы живете с близким человеком. Вот Витя подняла всего... 3% людей в зале. Но означает, вы живете с близким человеком. Все остальные не живут, а просто пытаются жить с близким человеком, потому что жизнь происходит. Есть такое пространство у человека в психике, внутри, называется на самом «антах карна». «Антах» означает внутренняя, «карна» означает причина существования. Ну, то есть человек, соприкасается с другим человеком только там, в глубине сердца и соприкосновение вот, кто я? Это еще вопрос на этот, кто я? Я чистое существо стремящееся к любви правде, искренности чистоте, гармонии и так далее, это я это то, что я, вот я душа то есть в душе нет тени грязи тени грязи я душа если ты вспомнил светлая память у тебя о человеке, есть светлая память, значит ты соприкоснулся с его Личностью. Не потому, что он хороший человек, все души, все одинаково хорошие. Просто ты соприкоснулся вот с этим человеком, с его Личностью. У тебя осталась светлая память о нем. Теперь возникает вопрос еще один. Смотрите, ответьте на него когда-нибудь в своем сердце. Когда от нас уходит близкий человек, Почему мы плачем? Почему у нас светлая память не возникает, а мы плачем? Нет, ответ неправильный, не себя был А? Это ближе уже, он был не близким, да. Ну почему мы плачем? А? Мы хотим наслаждаться им, это факт, но есть другая глубокая причина, почему не плачет. Вот, вот, это кто сказал. У вас кто-то ушел недавно, да? Нет? 10 лет назад. Он ответил, мы плачем, потому что я не сделал этого. Я не оставил о нем светлую память в своей жизни, хотя должен был это сделать. Это мой долг перед этим человеком был. Видите, в чем заключается долг человека? Вот. Это опять ответ на вопрос, что я здесь делаю. Вот мы же женились, да, то есть вот есть муж, жена. Что я здесь делаю? Я что делаю? Я делаю то, что потом, когда я закрою глаза, оставит светлую память о нем. А если ты делаешь что-то другое, значит ты ничего не делаешь. Просто потом будешь горючими слезами плакать. Рядом с ним. Что ты делаешь? Ты думаешь о том, что он плохой, о том, что у него есть недостатки, он тебя мучает. Вот о чем ты думаешь. Но поймите, веды говорят, это не он тебя мучает. Это он реагирует на ту силу судьбы, которая из тебя же исходит. И он не может не реагировать, потому что так устроен человек. Если мы становимся родственниками, то человек обязан нас мучить. Он не может. Из нас исходит такая сила невидимая, это трудно понять, это такое тайное знание. Исходит такая сила невидимая, что ему приходится испытывать боль от нас. Когда человек испытывает боль, начинает мучить другого. Человек мучит не потому, что ему хорошо, а потому что ему плохо. Когда человеку хорошо он нас мучит, нет? Нет. Хорошо он радуется нам. Но когда им плохо, он мучает. Почему им плохо? Потому что из нас исходит такая сила, из глубины нашей психики, которая вызывает у него эту боль, и как результат боли, агрессия, раздражение. У меня сразу вопрос напрашивается. А если я все-таки живу для вот этой внутренней причины в человеке? Я все-таки вот это вот... Вот это вот внешнее, его характер, это все внешнее в человеке, характер, его поведения, ошибки, глупости. Это все означает, что он не понимает просто, как жить правильно. У него нет знания. Ну, не ну глупый просто. Ну, не, не знает. Не получил образования. Я тоже глупый. Ну, все здесь глупые. Если бы не были глупые, они были счастливыми. Так? Знание означает счастье. Слово «знание» на санскрите звучит как чит. Чит. Знаете, как переводится? Чит — слово. Свет. И знание также. Человек святой. Святой означает знающий. Святой он светит да, и знает. Например. Это говорят, что знание освещает человека светом. Свет знаний, есть русское такое слово, свет знаний, тьма невежества. Да? Так вот, знаете, что когда светлая память о человеке всплывает в сердце, значит, что ты его знаешь, знаешь этого человека. И на самом деле несложно знать, потому что с самого начала отношений нам дают светлый образ этого человека, Господь дает, и сердце открывает светлый образ, который мы просто наслаждаемся этим образом, у нас медовый месяц идет, мы его не запоминаем, не в своем сердце не культивируем, память не бережем о нем, память не бережем об этом человеке, а просто наслаждаемся им. А потом, когда мы ругаемся, мы забываем, что когда мы создавали семью, то этот светлый образ нам был предоставлен, иначе бы мы не вышли замуж, не женились. Как, зачем отдавать человеку жизнь, если нет светлого образа? Некоторые думают, Олег иначе, а мне не показали. Поднимите руку, кто готов выйти замуж за кирпич? Никто не готов. Значит, вы как-то, когда выходили замуж, что-то показали, наверное. Просто вы уже не помните. Почему вы не помните? Потому что когда человек совершает оскорбление на другого человека, у него отключается память о его хороших качествах. Например, я не буду задавать вопросы, все равно не поднимите руку. Но я вам спрошу вас для вас внутреннего «я». Вот есть в вашей жизни люди, у которых нет ничего хорошего. Нет ничего хорошего у человека в жизни. Если такой человек есть, значит... Вы его оскорбили в своей жизни. Когда мы оскорбляем человека, мы теряем с его светлой памятью контакт. Теряем этот контакт после оскорбления. И мы постоянно оскорбляем друг друга, каждый день. Знаете почему? Есть одна причина, Это говорят причину. Причина заключается в том, что мы внешним отношениям, внешним отношениям даем больше значения, чем внутренним. Веды говорят, что главные отношения это когда человек садится утром и просто молится святому человеку, желает счастья близкому человеку, просит прощения у него, прощает, внутренняя жизнь называется. Внутренняя жизнь, она до отношений происходит. Древние люди, когда начиналась военная обстановка, страной соседней, и должна быть война, они сначала очень много молились о мире. Это называется внутренняя жизнь. И их умы соединялись с умами противника так, что вражда таяла. Потому что можно избежать войны до начала войны. И так и надо делать. Это делается с помощью внутренней жизни. Внутренняя жизнь означает, что ты уже готов вот к такому диалогу, который сейчас прозвучит. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие, обиды перемеются, случайные недавние, давай бросим мелочи, мелочи, давай оставим главные. А что главным является светлая память? Потом внутренняя вещь, а внутренняя вещь является главным человеком. Если человек не живет для главного, значит он живет зря с другими человеком, потом будет плакать первые слезать, Потому что Бог же не зря нас соединение. Вы скажете, меня Бог не соединял с этим человеком. Попробуйте уйти. Если вы так считаете, попробуйте уйти. Не сможете? Почему мы, мы сдавали все вопрос, почему не могу уйти? Ведь хочется же, да? А не можешь. В чем причина? Кто-то держит? Нет другой причины. Он тоже говорит, глаза -то не, тебя не видели. Тоже остается рядом. Значит, не он держит, кто-то другой держит. Тот держит, кого мы просили в сердце. Мы же сердце просили. «Я хочу замуж». Вот, вот интересный такой момент. Вот человек один, никого нет, девушка одна, а никого нет вокруг. Она говорит «Я хочу замуж». Кому? Вам да, вас спрашивают, да вас? Конечно. На, на первую риту, да вас. Вот. Да, в черной кофточке, да вас. Нет, я, я вас спрашиваю, потому что я вижу, как вы проспрашивали. У вас был длительный период, вы спрашивали, я вижу это. У вас есть это на лице. Я вас спрашиваю. Вы кого спрашивали тогда? Не знаете? Вот в этом проблема. Мы не знаем, с кем мы там общаемся в сфере сервисов. Я вам расскажу, как будет, попозже. Мы постоянно вас спрашиваем, денег Нет. Я будто устала от работы, уже не могу. Распрашивать там внутри в сердце. С кем мы разговаривали, Смешно, Потому что правда. Итак, есть ум. Что такое ум? Это психическая структура, которая связывает нас с окружающими людьми. Тесные связи возникают. Чем больше мы строим отношения, тем теснее связи. Умеют. Связи означают перевание судьбы от одного человека к другому. Они смешиваются с судьбой. Причем смешиваются не то, что я отдал свою судьбу, теперь ты будешь страдать, а нет. Как некоторые философы говорят, люди, которые не изучали законы судьбы серьезно, они их всякую агинею несут. Например, они говорят, что родители, что дети, а, ну, что родители передают. Свои болезни детям. Невозможно передать болезни детям. Дети болеют от своей прошлой жизни. Почему же мы не похожи болезни, как у родителей? Потому что как сделать так, чтобы человек отработал свою карму в этой жизни? Есть такое недотворное тело. Самолет падает, я сейчас нам самолет третий, воспоминаю, самолет падает. И одна женщина искренне молится, Господи, спаси нас. Нас здесь сидит 300 человек, спаси, сейчас мы все разобьемся. И сердце, голос такой возникает, так я вас три года сюда вместе собирал. же голос, он возникает тоже сердце, но не у всех, потому что мы не слышим. По поводу того я к мужа хочу идти. Так я вас собирал сколько, чтобы вместе судьбу свою отработали. Зачем же сейчас сразу это все насрушать? Надо же это, чтобы исполнилось. Понимаете, о чем вы Почему держит судьба людей вместе? Так как обезьянки прыгали с ветку на ветке, а не можем держит судьба вместе. Потому что есть причина, Причина заключается в том, что когда люди связываются с судьбой вместе, то эта связь означает, что через него я буду сдавать экзамен. Мы сами выбрали, через кого сдавать экзамен. Никто не заставлял. Когда девушка смотрит на молодого человека и думает, «М -м, вот с ним я буду наслаждаться. Господь в сердце, который отвечает на вопрос, кстати. Беда называет, что Господь в сердце живет как голос совести, как ощущение счастья и страданий. Он живет как знание о судьбе. Он живет как луч солнца, который везде солнце видно, да? Вот мы видим солнце в каждой части земли, но солнце одно, но в каждой части земли оно живет в виде луча своего света. Так как Господь видел час света, живет в нашем сердце, и вот мы с Ним общаемся, если вы не общаетесь, тогда не спрашивайте. Не говорите, мне так плохо. Не говорите, зачем это говорить, если никого нет. так мы сдаем экзамены. Мы сами выбираем, через кого будем сдавать экзамены. Когда мы выбираем, мы думаем, что мы будем наслаждаться этим человеком. Я выбираю его для счастья. Но Господь в сердце выбирает для сдачи экзамена. И Он интересную вещь сделал, что именно тот человек, который очень сильно нравится, такой просто сильно, страстная любовь, больше экзамена значит сдавать экзамены. Веды говорят, сколько ты счастья получаешь от человека, надо предполагать, столько же страданий ты получишь от него. Ну, допустим, вы скажете, а иначе бывают такие ситуации, когда только счастье получаешь, и все. Но все не бывает, потому что дальше наступит момент расставания. Потому что люди расстаются, они могут жить вечно. Потому что кто-то уходит из этого мира. Даже если вы всю жизнь прожили вместе. Потом наступает момент расставания. Время этого расставания, человек... Дальше что с ним происходит? Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Да? То есть и он дальше получает страдания. Столько, столько счастья, столько страданий. Уже без человека, но все равно от него Потому что он уже не может ни от кого другого столько счастья получить. И это страдание. Видите, все в равновесие входит. И допустим, девушка, которая осталась без мужа, которая приносила только счастье, она больше ни за кого замуж выйти не может. А если выходит, она смотрит не то. И она опять одна остается и помнит просто о том, что все осталось одна. То есть страдание тоже есть. Всегда если есть много счастья, будет много страданий. Вы скажете, ну, значит, ну, зачем я здесь тебя родилась? Какая-то фигня. Объясняю. Это в том случае, если ты не сдаешь экзамены. Потому что, когда ты сдаешь экзамены, каждый сданный экзамен увеличивает счастье. Это счастье уже не зависит от судьбы. Это новое счастье. Это победа над судьбой называется. И побеждаем мы судьбу с помощью разума. Ум – это структура, в которой мы живем, психическая структура. Веды объясняют, есть… Ум сравнивается с озером, с озером, да, на срезе. Волны – озера наши мысли. Мысли находятся вот здесь у нас, в левом полушарии. Здесь мысли и чувства. Воля и желание – справа. У мужчин больше энергии идет с правой стороны в теле, поэтому у них сильнее воля и желание. У женщины больше энергии с левой стороны, поэтому у них сильнее чувства и мысли. Мысли, что это такое? Это способность аналитической мысли, способность видеть ситуацию, способность быть экспертом как бы, в ситуации. Да? Поэтому женщины, они очень сильны в том, что известно. Они, ей трудно жить там, где неизвестно, они боятся неизвестного. Но когда они вникают в ситуацию, у них очень сильная склонность учиться, потому что мысленная система, мысли развита. то женщина быстро схватывает ситуацию, становится экспертом, там, где известно. Но если неизвестная область, она боится эту область. Мужчина в известной ситуации, он не эксперт, но у него есть способность изучать ситуацию, менять ее, то есть он может продвигать. Поэтому женщина хочет замуж. Почему? Потому что так надежнее. есть кому продвигать ситуацию, ходить на работу, там что-то делать. Она эксперт в том, что уже создано Это отношения с мужем, с детьми, с родственниками, там как рыба в воде женщины. Мужчина ничего не соображает, что происходит. Там с, с детьми, с, с семьей, она ничего не соображает. Женщина всем рулит там. Но мужчина, он может идти, вести семью вперед. Он эксперт в этом, он может менять ситуацию. Воля и желание мужчины, да? Я все смогу, я клятвы не нарушу Своим дыханием землю обогрей Это женская песня, нет? Нет? Ну вот я об этом. Некоторые думают, что одинаково. Мужчина и женщина одинаковые. Это называется эмансипация. Это не одинаково. Надо знать, что это не одинаково. Есть разница. Итак, Сначала волны, да, мы разбираем срез ума, говорим об уме, о его строении. Волны, внешняя часть ума, чем мы думаем. Дальше, верхняя часть озера ума. Верхняя часть, вы не устали? Все верхняя часть озера ума ⁇ это наше настроение. Верхняя треть воды, верхняя треть, там, где мы плаваем, наше настроение. Мы в нем плаваем настроение. У меня хорошее настроение, у меня плохое. Мы осознаем настроение свое. Дальше, средняя треть. Вот середина озера. Мы уже туда не можем донорвать, там уже глубоко. Эта зона контролирует функции всего организма. Она связана со здоровьем и болезнями человека. Может, ну, ну, ум же не может контролировать здоровье и болезни. Хорошо, тогда у меня вопрос, а что контролирует здоровье человека? Согласно нашей медицине современной нервная система и гормональной функции. А я задал своим преподавателям по физиологии вопрос, когда был студентом, а что контролирует гормональные функции и нервную систему? И он посмотрел на меня, как на чудо, как на Северном орене. Как бы, показался такой, беги меня, по-моему хотели. Потому что он всю жизнь как бы изучал физиологию, и я ему задал вопрос, который он должен был задать перед тем, как ее изучать себе. Но он испугался этого вопроса, сказал, что ты слишком много хочешь ждать изучать кишки, иначе больно поможет». <смех> вот. Я кишки-то изучал, конечно, но у меня вопрос просто остался в сердце, и я на него ответил, когда с Ведовин познакомился, что точно так же, как Чукча Чукча считает, что ток течет из розетки. Он верит в это, что розетка дает ток. Вот. Но есть ученые, которые изучается дальше там за розеткой, вот веды изучают, они сказали нам, что деятельность нервной системы контролирует ум, энергию ума. С нашей точки зрения ум означает то, чем мы думаем. Это факт, но это часть ума. Есть еще другая часть, которую мы не знаем себе. Но, знаете, я вам могу вещь скажу, задумайтесь об этом серьезно. Задумайтесь. Вот мы, допустим, покушали. Вы знаете, что там происходит дальше? Нет? Ничего не знаю. Но там происходит все очень в высочайшей степени квалифицированно, все усваивается как надо. А даже если не как надо, мы об этом узнаем тут же прямо. Даже я не говорю про то, что происходит потом. Я говорю о том, что самочувствие меняется, не усвоилась пища сразу раз, что-то как-то обплакело. Мы же узнаем сразу, как У нас есть сигналы. Кто дает сигналы? Видите, интересно очень знать, что все происходит под каким-то контролем. И эта вот деятельность ума, она не, это не последняя инстанция этого контроля, но веды объясняют, что именно эта энергия ума контролирует секунд с организмом. Вот эта сила ум означает с точки зрения понимания, что это такое, это настроение, это ощущение своего характера, ощущение своего поведения. Вот я остроен, ощущение своих черт. Поведения. У меня такой характер, ты со мною не шути. Это касается всех женщин, потому что женщинами шутить нельзя. Они к личной жизни, к отношениям, они относятся очень серьезно. И мужчина начинает шутить на ну, ну, вот, балбес. Не понимая, что за отношения у нас. Вот, это называется уже энергия ума. Отношения означает энергия ума. И поэтому очень сильно характер связан с болезнями человека. Очень сильно, потому что это одно и то же. Это тоже энергия ума. Болезни тоже контролируются, тоже энергия ума. Допустим, есть такое понятие окопная болезнь. Окопная болезнь означает танк. Увидел человек танк в окопе, и у него потяжелела в стонах. Неожиданно происходит. Раз чувствует, что там тепло и тяжесть какая-то. Но он не заметил, как это произошло. Потому что он видит танк перед собой. Вот. И к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что испуг, вызывает определенную реакцию в кишечнике, потому что испуг находится в пахе, вот здесь паховая область отвечает за это. У нас есть три центра разума, я немножко забегаю вперед, нижний центр разума отвечает за сохранение жизни человека, за вечность, за на нашу вечность, на нашу возможность жить отвечает. И когда танк идет, то этот очень центр очень сильно напрягается, это дает влияет на кишечник, не только на кишечник, но и на все органы, которые связаны с этим нижним центром. Кстати, возникает окупная болезнь. Кстати, в птичках а, вот интересно, что мы закладываем пищу, да, и в какой-то момент мы знаем, что дальше нужно делать. У нас появляется необходимость. Но в промежутке вот между этими двумя моментами мы ничего не знаем, что там происходит. Мы только знаем, что у меня хорошее настроение после еды, значит у меня все переварилось. Или плохое, значит не переварилось. Это означает, что вот эта вот часть ума поработала с пищей и наверх пошла информация в виде хорошего настроения, переваренной пищи или плохого. Видите, да? Я вам объясняю, как система работает. Дальше 3. вам не сложно? Все нормально? Третья часть озера Ума, самая нижняя, она отвечает за судьбу человека. Это уже не касается меня лично, это касается вот этих связей всех. Вот эти все связи настолько глубоко создаются. Вот мы, допустим, познакомились с друг другом, глазки построили, там полюбили друг друга, и взгляды встретились, и, конечно же, сразу полюбили друг друга. Но они не догадываются даже, что при этом возникают такие связи между ними, которых они не видят, не слышат, но они не могут разлучиться в результате. Связи очень прочные возникают. Человек не может вырваться из этих связей, они привязаны вот это сила этих связей, люди друг к другу. Так человек привязан к своей стране этими силами связи, к дому, в котором он живет. И даже когда он садится в трамвай ехать и встает билет купить, потом, когда он назад идет, видит, кто-то сел на это место, и он говорит, извините, это я здесь сижу. И тут спрашивают: в смысле, видите, я здесь сижу. «Ну, до этого я здесь сидела, я пошла купить билет». «Ой, извините, пожалуйста!» и встает. Хотя это ну, с точки зрения разума бессмыслится, потому что она здесь сидит временно, и он здесь сидит, и вообще это не ее собственность, не его. Но человек привязывается к этому сидению, все понимают, что да, извините, вы сидели здесь до этого, встали купить билет, это ваше место значит. Садитесь опять. Некоторые не соглашаются. Я все равно теперь, это мое возникает вражда. Если бы мы не привязывались к этому месту, вражды бы не было. Почему вражда возникает? Потому что возникает боль. Я уже привязался к этому месту. Моя, моя самая глубинная часть моей жизни уже привязалась к этому месту. Я уже здесь освоился. Я знаю, что мне здесь ехать до конца уже остановки. А этот козел не дал мне нормально жить. Возникает как бы очень сильная ненависть к этому человеку, который мне испортил жизнь в виде того, что он сел на мое сиденье. Хотя, если бы я стоял, просто стоял, то он мне жизнь бы не испортил. Я, допустим, сам решил не садиться, просто стою. Он бы жизнь мне не испортил. Он сел, ну слава Богу, теперь мне меньше, еще больше сидеть. Я теперь уже знаю, что садиться некуда, и я расслабился. Все. Я так хотел сесть. Ну, тренировался его волей. Он не помнил. Сел, и все, и менял спокойно. Я могу так что я не могу. это все он там говорить. Какое-то сидение. Причем вот это? Я просто в сравнении, вот представьте, если мы привязались к сиденью, как мы привязываемся к близкому человеку, который пошел хотя бы год, если сиденье нам уже не вымотает, то как будет дальше жизнь наших детей рядом с этим близким человеком? Мы привязались к сиденью, карма начала действовать через него уже. Но, вы не заметите, что когда садишься на руку народу, постоянно думаешь, сейчас гонят. <реклама> потому что все хотят сесть в автобусе, а ты сидишь там. И некоторые думают, я не успел. не с сожалением смотрят на себя. А некоторые с откровенным агрессией смотрят, потому что они считают, что это по праву мне место принадлежит. Так возникает между собой усобица в автобусе, люди сражаются за возможность наслаждаться в этом мире. Но смотрите, человек, который принял, смотрите, глубокий философский вопрос сейчас. Это неприятно то, что я сейчас скажу, но это правда, которую надо признать. Человек, который взял самое скромное место в автобусе и сказал, «Мне здесь хорошо жить, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, желаю всем счастья». Самое скромное, никто не претендует. Это будет самый счастливый человек в автобусе, потому что одни будут сидеть на сиденье, другие будут на них смотреть. Между ними будет страдание. А тот, кто вот радуется, просто стоя на своем самом скромном месте, он один остался без этих всех, потому что он принял судьбу. Судьба означает «Едь спокойно, не рыпайся». Судьба автобуса такая «Едь спокойно, не рыпайся, не ищи себе лучше, чем положено, иначе будешь страдать». Так мы хотим получше в квартиру сделать, эта петля. Вот тебе положено так, но ты хочешь лучше, значит будут страдания. Потому что ты думаешь, что ты живешь для счастья, а не для сдачи иззада. Итак, нижняя самая часть ума, самая главная. Там находятся все эти связи между людьми. Это очень сложная тема, так понимание. Веды говорят, что когда человек чисто теоретически признает, что то, что его окружает, это и есть то, что мне положено. Он достигает спокойствия в жизни. Когда женщина меня спросила, «Атина Ильич, покажите мне мою судьбу». Я говорю, «Вспомните всех своих родственников, друзей». Она сидит, вспоминает. Вы их вставайте их круг. Так, круг, ставьте, ставьте, так. Вот с этой стороны все, кто вас не любит. Все близкие, кто вас любит. А с этой стороны, которые вас любит. Спереди, кто не любит, сзади, кто любит. Потому что кто любит нас, мы на них не смотрим. Они не так нас любят. Мы смотрим на тех, кто нас не любит. Постоянно думаем о них. Мы спереди их держим. Это должно быть наоборот. Должны спереди держать тех, кто любит, а сзади те, кто не любит. что на них смотрели? не приносит счастья никакого. Но взгляд все время оборачивается на тех, кто не любит. Мы не можем смотреть на тех, кто любит. Они и так любят, все нормально. Но взгляд смотрит на тех, кто не любит. Что они там хотят сделать со мной? Так она, значит, круг, всех поставила. Я говорю, вот это ваша судьба. Она говорит, в смысле они иначе. Я говорю, вот в этом смысле, что вот отношения с этими людьми, со всеми. Это и есть ваша судьба. Она говорит, я думала, что судьба – это дорога. Это судьба – это дорога. Но вот эта дорога, она будет такой, как ты с ними будешь себя вести. И она так очень сильно удивилась этой фразе. Потому что она уже планировала с этим ругаться. Вот, это вообще уйти от него. Это от кого ты уходишь, от своей дороги уходишь. То есть, сворачиваешься со своей дороги, получается. Уходишь от близкого человека, бросаешь друга, бросаешь ребенка своего, делаешь опор Что ты делаешь? Уходишь с дороги, уходишь в сторону, в лес, в джунгли уходишь. Дорога, она правильно уже для нас соткана. Она сделана так, чтобы мы давали экзамен, но там есть просвет. Если ты принимаешь судьбу, есть просвет. Поэтому, говорит, разводиться не надо, это нехорошо, это неблагоприятный признак. Слово «нельзя» здесь не используется, потому что у нас есть свобода выбора, мы можем развестись. Прощай. со всех вокзалов, Прощай, прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай, а чтобы понять мои печали, да в небо посмотри.